добрый день с вами Довин наташа художник компании таир Нам часто задают вопросы как сделать акрил более жидким или более густым. в этом видео мы разберем как чем и зачем разбавлять акриловые краски для примера возьмем краски разной глянцевости и густоты густая полуматовая краска акрил арт и текучая ультраматовая краска акрил делюкс. Для чего вообще разбавлять акриловые краски во-первых если есть необходимость добиться более жидкой консистенции краски чем в банке. Чем краска жиже, тем дольше она тянется за кистью, тем удобнее окрашивать предметы сложной формы с разными рельефными узорами. Во-вторых, для создания плавных переходов, когда не видно, где заканчивается один цвет и начинается другой. В-третьих, для создания лессировок, эффект наложения полупрозрачных красок друг на друга. В декоре прием лессировки обычно называют валированием – глейзинг или глизаль. Давайте посмотрим, как разные разбавители меняют консистенцию и свойства густой плотной краски. У меня это акрил арт образ зеленый, светлый, холодный. Первое, что приходит в голову, когда речь идет о разбавлении водных красок, к которым относится акрин, это, конечно, вода. Сперва нанесем краску без разбавления. Краска очень густая, и при обычном окрашивании долго вести линию не получится. Разбавляем краску водой в соотношении три к 1. Краска становится прозрачнее, но зато ложится более равномерно. И сам мазок можно вести гораздо дольше. Разбавляем краску водой в соотношении 2 к 1. Краска стала еще прозрачнее, но все еще хорошо и довольно равномерно разносится. Разбавляем краску водой 1 к 1. Пигмент очень сильно разбавлен водой, из-за чего краска стала хуже набираться на кисть. Полоса краски получается неравномерная и совсем прозрачная. Подводя итоги. Основной плюс воды – это, конечно, доступность и экономичность. Изменяя количество воды, можно легко контролировать прозрачность краски, добиваясь акварийных переходов. Однако, чем больше воды добавляете в краску, тем неравномернее покрытие. У По краски слабее сцепление с поверхностью и водостойкость. То есть красочный слой легче повредить или стереть. Дальше возьмем разбавитель акриловых красок, он же акриловый медиум. Сначала снова нанесем краску без разбавителя чтобы разница бросалась в глаза. Добавляем в краску разбавитель в соотношении 3 к 1. Краска ложится очень равномерно. Линию можно вести очень долго, благодаря скользкой латексной основе разбавителя. Прозрачность линии изменилась совсем незначительно. Добавляем в краску разбавитель в соотношении 2 к 1. Прозрачность краски увеличилась совсем незначительно. И краска очень долго и равномерно разносится. Добавляем в краску разбавитель в соотношении один к одному. И снова мы видим разницу только в снижении укрывистости. Очевидный плюс разбавителя акриловых красок. Он очень медленно изменяет прозрачность краски. В отличие от разбавления водой, краски не теряют яркость и насыщенности цвета. И даже становятся более глянцевыми. Разбавитель увеличивает прочность красочного слоя и водостойкость. Отдельно хочу отметить, что специальный средств для разбавления акрила – это самый экономичный вариант. Специальные средства имеют только один минус. В отличие от воды, их может не казаться под рукой в нужный момент. Вместо разбавителя можно взять любой акриловый лап. Я беру акриловый универсальный. Сначала снова просто нанесем краску из банки. Разбавляем краску лаком в соотношении 3 к 1. Краска стала менее укрывистой, но ложится равномерно, и мазок можно вести очень долго. Разбавляем краску лаком в соотношении 2 к 1. Прозрачность краски усиливается, мазок выглядит довольно равномерным, но по ощущениям разносится не так хорошо, как с применением разбавителя. Разбавляем краску лаком один к одному. Краска стала совсем лессировочной, прозрачной, линия стала неравномерной и больше видны следы от кисти. Основной плюс использования лака – это доступность. Если под рукой не казалось разбавителя, то лак, скорее всего, из в любого художника. Подойдет акриловый лак любой степени глянцевости. Разница будет только в блеске финиша. Как и в случае с разбавителем, краски не теряют яркости, блеска и насыщенность цвета. Лак также не ухудшает сцепление с поверхностью, стойкость к механическим воздействиям и водостойкость. Следующий вариант – это паста-разбавитель. В отличие от других разбавителей, которые ржижают краску, это средство способно разбавить краску, не теряя густоты что очень важно при работе пастотных техниками. Также эта паста значительно мешает расход краски без потери в цвете и даже способна загустить текущую краску. Наносим мазок чистой краски через черную полосу, а затем краску, смешанную с пастой-разбавителем в прежних соотношениях. Здесь я не останавливаюсь подробно на каждом пункте, потому что результат везде одинаковый. В плане разносимости разницы нет никакой. Краска по-прежнему густая и не позволяет долго идти за кистью. Наношу постотные маски: с первой чистую краску, а затем разбавленную пастой. Маски получаются такие же рельефные, как и краска без разбавления. После высыхания видно, что разницы в цвете и объеме практически нет. Подводя итоги. Фасторазбавитель позволяет значительно снизить расход краски без потери в цвете и сохраняет густоту моста. Как и другие акриловые составы, не изменяет устойчивость краски к воде и механическим воздействиям. А теперь давайте посмотрим, как меняется консистенция и свойства мягкой кремовой краски. Эта краска акрил делюкс. Если сравнить ее с акрилартом, она более жидкая и более матовая. Краска приятная, мягкая консистенции. ее разбавление может потребоваться скорее для создания разных живописных эффектов. Разбавляем краску водой в соотношении 3 к 1. Краска совсем чуть-чуть теряет в укрывистости и равномерности маска, зато ведется гораздо дольше. Разбавляем краску водой в соотношении 2 к 1. Краска стала хуже разноситься, но укрывистость снизилась незначительно. Разбавляем краску водой один к одному. Пигмент очень сильно разбавлен водой. Краска хуже набирается на кисть, укрывистость снижается, из-за чего краска начинает полосить еще раньше. Дальше берем разбавитель акриловых красок. Сначала снова нанесем краску без разбавителя, чтобы разница бросалась в глаза. Добавляем краски разбавителя в соотношении 3 к одному. Разница в укрывистости незаметна глазу, но чувствуется, что краска легче идет за кистью и дольше сохраняет плотность мазка. Добавляем краски разбавитель в соотношении 2 к 1. Краска немного потеряла в укрывистости, но все еще очень долго разносится. Добавляем краски краске разбавитель в соотношении 1 к 1. Видно, что краска стала прозрачнее. Мазок не такой равномерный, но все еще долго идет за кистью. Универсальный акриловый лак. Сначала просто нанесем краску из банки. Разбавляем краску лаком в соотношении 3 к 1. Разница в укрывистости почти незаметна. Краска гораздо дольше сохраняет равномерность и плотность мазка. Разбавляем краску лаком с соотношении 2 к 1. Краска теряет немного укрывистости, но все еще долго идет за кистью. Разбавляем краску лаком 1 к 1. Краска стала полупрозрачной. Мазок стал неравномерным и начал полосить по всей длине мазка. А теперь рассмотрим пасту-разбавитель. Проводим линию чистой краской и дополнительный густой мазок мастихином. Консистенция краски кремовая и при густом нанесении мазок не держит форму, оплывает а и растекается по поверхности. Смешиваем краску с пастой-разбавителем в соотношении 3 к 1. Краска стала гуще и сразу ухудшилась разносимость. Зато очень заметно стала разница в густом маске. Во время высыхания рельеф немного плывает но все равно остается заметным и выделяющимся. Кроме того, мазок с добавлением пасты-разбавителя стал более глянцевым в сравнении с ультраматовой краской без добавок. Смешиваем краску с пастой-разбавителем в соотношении 2 к 1. Краска все больше изменяет консистенцию в сторону сгущения. После высыхания рельеф сохраняет четкие границы и увеличивается глянцевость финиша. Смешиваем краску с пастой-разбавителем 1 к 1. Краска стала совсем густой по консистенции, близкой к пастозным краскам акрил-арт. Финиш стал сатиновым. Этот вид разбавителя очень хорош, если вы хотите попробовать пастозную живопись, но у вас в наличии только текучие краски. В зависимости от художественных задач вы можете выбрать любой вид разбавителя. А также комбинировать специальные средства и воду, добиваясь нужной густоты и прозрачности. Надеюсь, это видео расставить цветочек на «и» в вопросах разбавления акрила. Но если осталось что-то непонятно, обязательно пишите в комментариях. Я постараюсь ответить. Говорите с удовольствием. До новых встреч!